люди играют в активные игры футбол, волейбол потом бинтон в целом это хорошее время предпровождения особенно если вы давно не виделись с друзьями собраться на Нами, так вот полежать, на травке спать. Вот, вот, вот. пьяные все. Здесь сидят. Вроде ну, как студент или кто в этом духе. Кто-то на свидание приходит двое. собачек фотографирует, смотри. Троих. Блин, куча денег стоят такие собачки, если честно. На самом деле очень дорогое удовольствие. Mm -hmm. oh, красиво, mm -hmm. вид? Mm -hmm. вот даже сверху деревья. Ну, тоже неплохой парк, скажем так. Конечно, ты чекал в этом плане. Парк побольше, Это там, где я снимал видео о фестивале цветов, но в целом этот парк тоже заслуживает внимания. Я бы рекомендовал сюда заехать. Очень просторный, очень открытый, светлый парк, деревья молодые. И народу не так много что очень хорошо хотя сейчас воскресенье как бы это же это не рабочий день я думаю в не рабочий день а в рабочий день здесь будет еще меньше народу ну и соответственно конечно же здесь нужно э, скажем так вообще не нужно не нужно платить за вход. Значит, в Чикаве нужно было платить за вход. Здесь же не нужно платить за вход. Это очень удобно. Вот так вот. Красиво выглядит парк. Мы пойдем еще. Пройдем сюда по этой аллее. Посмотрим. Продолжаем. Ну, типичная японская семья. Ну, папа. И ты ребенка. Ну, она тебе. ты Старое дерево сакуры, очень интересно. Полиция, что же полиция охраняет? 80 лет в парку, даже енот какой-то нарисован. В этом году ему юбилей исполняется. 80 лет. И так вот выглядит. Это с другого входа в парк. Здесь вот описание цветов сакуры. Также если вы устали в парке, вы можете присесть вот на такие лавочки. Очень удобно. О, смотри, кролик. Прикольно. Бедняга. Поймали. Поймали крольчатину. А теперь мучают. Вон ну, там. Вот, Что-то мужика нашла. Кроликов покупать. он пытается выбраться, но из этого рюкзака ему никак не выбраться. Все, ты попался. Вот так и живет весь, всю жизнь. То в рюкзаке, то в клетке. Бедняга. Ну, хоть ну, на прогулку выводит его, но я думаю, на привязи все равно у них. Нет, это сам не отпускает его. Посвободные. свободные скажем так, пробежки, а то убежит быстренько и все, делов-то. Ну, все, он приуныл совсем внутри. Ну, хороший парк, сейчас мы еще чуть отдохнем пойдем наверх. Пробуем сейчас верху снять. еще лепестки сакура где-то очень красиво на фоне храма это небольшой такой храм находится внутри парка Пойдем наверх, как раз на эту дамбу. Тут и будет хороший вид вниз на деревья. Здесь просят не носиться на велосипедах. Это специально для велосипедистов поставили, чтобы они подпрыгивали на этих трамплинах. Самая то погода для прогулок по парку тоже водичка а это вот кстати вот этот чашечка это сделан для животных а на цепи то есть наливаете воду эту чашку ставите и животные домашние пьют. там кошка или собака и кролик кто у вас Там вот туалет такой вот интересной формы. В виде звезды сверху. А снизу такие стены необычные. И беседка. Тоже такого же плана. Главное не перепутайте. Пожалуйста, тут вот с собачкой отдыхает. Семья пришла выгулить собачку в парк. Самое главное, чтобы ну, как бы за собой они убирали. Что во всех парках везде висят знаки, чтобы если вы выгуливаете собак, пожалуйста, убирайте за ней. Это как бы японские правила. Во всех парках даже на улице действуют. что запрещено разводить костры жарить что-то на горелках играть в горь вот краставить тенты чтобы собака там где-то гадила мотоциклы вертокоптеры также запрещены вертолеты всякие на пульте управления и также чтобы не бросали мусор и не курили Пойдем. Вот если у них такое вот большой просторная, как сказать, поляна это. По карте видно И там с правой стороны будет это. извиняюсь за звук то что шумоподавления на этом микрофоне нету скорее всего будет немного задувать там слышно такая вот здесь набережная можно сказать и озерцо. Жалко лодок нет, так бы можно было бы прокат взять поплавать, здесь был бы классно на лодках. Но, к сожалению, лодок нет. Ну что ж, мы продолжаем. Вот такой вот вид открывается сверху. Единственное, из-за я думаю, там будет плохо слышно. С этой стороны вот у них вот такой вот залив. А как озеро это, можно так сказать. И вот горы там. С той стороны находятся еще несколько парков. Вот вдоль этого озера идут одни парки. В целом они очень красивые. Если у вас есть желание времени, обязательно посетите, посмотрите. Также есть вот колесо обозрения. Вы можете проехаться на нем, посмотреть вокруг, как это все выглядит. Со стороны. Вот, конечно, с высоты было бы классно заснять этот парк. Или вот, со стороны запустить коптеры поснимать, поснимать. Но при таком ветре как бы не очень хорошо получилось. Вот подходят такие вот поезда.